мышоночек. Идем завтракать. Ура, ура, ура! ура! червячки! Ура! Драки, ну давай быстрее. А то если червячки остынут, они будут уже невкусные. И мышоночек уже проголодалась. Мамочка, ну где так долго? Я так кусочек хочу. Уже бегу, милая, бегу. Милая, ну где контент? Она же весь вкусный завтрак Ой, Драки, она мне вообще сегодня с утра заявила, что в школу не пойдет! Но почему, дорогая? Она все еще боится солнца? Да нет, Драки, я купила ей очень хороший солнцезащитный крем! Хм, странно, тогда в чем же все-таки проблема? Кусать, кусать, кусать, кусать. Ой, извини, мышоночек, что заставляем тебя ждать? Скеледон, подай, пожалуйста, Мошонку свежих червячков! Yeah. Ну-ка, расскажи папочке, что у тебя случилось? Почему ты не хочешь идти в школу? Папочка, потому что меня там все боятся! Ну почему, конфеточка моя? Ты же у нас такая красоточка. Особенно это твоя родинка, в виде капельки крови! Ага, она же вся в папочку! Они все думают, что я их съем! Ф О, гробики мои, как же можно было так... А это правда, что вы семья вампиров и живете на огромной горе, в огромном черном замке? И что вы едите людей? Да ты что, Цветочек? Фильма ужаса у нас на стрелы, что ли? Нет, конечно, никого мы не едим! Но то, что мы живем в высоком замке, это правда! И то, что мы семья вампиров, это тоже правда! Но мы никого не едим, ты чего? Фух, аж полегчало! Извини меня, пожалуйста, Классик! Мне просто было интересно. Слушай, но если тебе так интересно, то сегодня моя мама всех моих одноклассников приглашала к нам в гости. Ребята, у контент объявление! Спасибо, цветочек. Друзья, сегодня я вас всех приглашаю ко мне в гости. Ух ты, Ну что ж, все определились, тогда встречаемся все вместе после школы. Правда, как Да-да, конечно, цветочек. Вот здесь в классе и соберемся. Ну, проходите, смелее, не бойтесь. А мы не боимся, правда, единорожка? Ага. Панки, ну давай быстрее, ну идем, мне очень интересно посмотреть. Да чего смотреть, Сахарок, как они тебя отдают? Меньше видео свои, иди с ужастиками смотри, ну и стой, хочешь и стой здесь, а я пошла. Смотри, здесь вот везде скелеты нарисованы, летучие мыши, ой мама, сахарок удастся! Мамочка, папочка, знакомьтесь, это мои школьные друзья. Сахарок, цветочек, единорожка и банки. А это мой папа Дракула. Салют. И моя мама Дракулаура. Привет, друзья, вы наслышали, девчонки? Дракула и Дракулаура, они точно нас не едят. Панки, да на тебе смотри, как здесь классно. И кстати, они такого не едят. Да. И шпанки. Я же тебе говорила, что нас они не съедят. Они вполне адекватные... Ух ты, как здесь Привет! друзья! Ну что же, давайте посмотрим, что за первая клиентка пришла к девочкам в салон! Поехали! И где наша лупа вот она она нам еще пригодится и открываем второй слой здесь подсказка ну что ж, давайте смотреть а вот наша подсказка здесь у нас собачка египетский знак и пирамидки это что девочка фараон Ой, ну наконец-то! Итак, здесь у нас коды и инструкция! Смотрите точно! Это Фараон! Смотри, дорогой! Это же куколка Фараон! Это что, какие-то наши дальние родственники? Я не знаю, любовь моя! Давай мы откроем эту девочку и посмотрим! Итак, поехали разгадывать коды! Корона у нас здесь уже есть! Найдем еще вот наш бриллиантик! Нет, не подходит! А дождик и солнышко тоже не подходит. Знак мира и сердечко. Нет. Клевер, чертенок. Нет. Конфетка и лимончик. Подходит. А ну-ка. Ой. Какая интересная бутылочка! Такая куколка мне еще не попадалась! Я очень надеюсь, что это та куколка, которую я больше всего хочу! Какая интересная бутылочка! Смотрите, голубенькая, розовенькая! И здесь написано «Поп!» И серебряная крышка! Ой, я надеюсь, что это она, она, она! Дождик! И где наше солнышко, солнышко, солнышко? Вот оно! А, смотрите, с первого раза! Ура! А, давайте дальше, дальше, дальше! Ой, смотрите, это черные ботинки! Очень яркая, красочная бутылочка, плюс черные ботинки! Но они с бантиками! О, неужели это моя куколка? И наш следующий кот! Что, будем тянуть напряжение? Нет, я не хочу, я же хочу посмотреть на нее. Это знак мира плюс сердечко. Нет, не подходит. Клевер, чертенок нет. Конфетка, лимончик у нас уже было. Огонек. И снежинка нет. Корона, диамант. Точно! <смех> Итак, я очень надеюсь, что это белое платье. А ну-ка, я права? Катя, юбочка и футболочка. О, мамочки, какая она классная. Как я давно ждала эту куколку. Это моя любимая кукла, пока еще из четвертой серии первой волны. Это просто бомба. Поехали дальше. Знак мира, где наше сердечко. Попробуем открыть, потому что этот код у нас еще не срабатывал. О, точно, с первого раза! Да, вот это у меня интуиция! Куколка и целых три аксессуара! Ребята, три! Не один, не два, а три! Ого! Открываю! Вот, есть! Это такое маленькое! О, смотрите, это жерелье! Белое жерелье! Как раз под наш вот этот кра красивенький, нежненький костюмчик! Ух тышка, какие классные сережки! Такие огромные серебряные кольца, очень красивые! Я думаю, они очень даже подойдут! И, конечно же, ее черный шикарный бан на ее белые кудрявые волосы! Итак, это мы все снимаем и... Они у меня, точнее, не белые, а желтые. но очень красивые. Давай, снимайся. Ребята, эта куколка просто бомбезная. Ну что ж, давайте одеваться. И заходи, моя хорошая. Становись. И вот так тебе все аксессуарчики твои. Держи. Ого, их очень даже много. И щелк. Вот она, вот она, вот она! И открываем красавица куколка из 80-х и Тис Бэби. Ух ты, дорогой, посмотри, какая маленькая прелесть! Ой, а банчик у нее, а Панки такой классный! Угу, очень даже симпатичная! Панки! Ну чего, Панки, я...